Ах, эти женские глаза, в них невозможно наглядеться, Там отразились небеса, а От чар волшебных никуда не деться. Глаза, как зеркало души, там страсть и хочется влюбиться, Не отыскать ни капли лжи. Они во снах нам будут сниться, Полны сочувствия, добра. Глаза, как моря, безграничны, Кокетство женского игра, Они желанные, поэтичны, Обитель женской красоты. Глаза вселенной отражение. Там трепет утренней звезды и бездны, Темное протяжение, Из бриллианта капли слез, Глаз омут грустью наполняют Неисполнением женских грез когда любовь их отвергают, а если в сердце счастье вдруг придет, как яркий луч рассвета, мир озряется вокруг от глаз пленительного света.